Всем привет, меня зовут Никита Карамов, и вы смотрите Nikkei ТВ. Сегодня, если я не ошибаюсь, если я до сих пор нахожусь в той же реальности и в том же пространственно-временном континууме, все еще 29 мая, и сегодня прошел первый единый государственный экзамен в 2017 году, а именно ЕГЭ по информатике. Естественно, я говорю не про какие-то резервные предварительные дни, я говорю про основной экзамен ЕГЭ. И в этом и причина, почему я выпускаю это видео. Я собираюсь рассказать вам про то, как происходит процедура сдачи ЕГЭ для тех, кого это как-то волнует, и для тех, кто не понимает, чего его ждать. Я рассмотрю не только как процедуру, но и сами задания, по крайней мере, сравню их с тем, что я ожидал. Итак, я не буду, естественно, рассказывать про то, как мы пришли к школе, где проводилась ЕГЭ, потому что это, естественно, никому не интересно, но... Я расскажу вам все, что происходит после этого. Итак, после того, как вы пришли, вы оставляете абсолютно все вещи в комнате с вашим сопровождающим, и после этого вас ведут на металлоискатель. Я не знаю, насколько будет строгая проверка в других школах, но скажу так. Я не знаю, насколько легально говорить о таком вообще или нет, но как только я прошел через рамку, я нашел для себя 6 мест, Независящих друг от друга, куда я мог спрятать э, шпаргалку, или даже такую стопочку шпаргалок, и пройти незамеченным. Э, могу сказать дополнительно: шманают не сильно, люди не общупывают вас со всех сторон, как какие-то извращенцы, и все это происходит достаточно нормально. То есть вы просто берете, складываете все вещи, которые металлически пищат на полочку, проходите. Если у вас что-то пищит, то вы это снимаете и повторяете. У вас э, смотрят еду, если вы не проносите что-либо в виде, смотрят вообще, что вы с собой берете, не проносите ли вы что-нибудь просто запрещенное и пропускают. С этим никаких проблем нет. После этого вы поднимаетесь в свою аудиторию и ждете начала экзамена. Э, экзамен начинается в 10 часов, к 10 часам приносят задания, так называемые индивидуальные комплекты, в которых содержатся кимы и бланки для ответов. И, что удивительно, э, несмотря на то, что в новостях даже сегодня утром нам говорили, что в этом году кимы будут распечатывать прямо в аудиториях, чтобы избежать утечки, на самом деле кимы нам принесли в запечатанных конвертах, которые сами были запечатаны в целлофан. То есть... В кабинетах никто ничего не печатал. Это было немножечко неожиданно для меня, но, с другой стороны, это делалось все как обычно, и значит никаких накладок быть не должно. По поводу заданий. Задания формируются не так, как многие думают. Там нету какого-то определенного количества похожих, но не... и абсолютно при этом разных вариантов. На самом деле, варианты формируются так. Для каждого задания берется 20, предположим, вариаций. И... Они берутся из фипишного банка заданий определенного и просто в случайном порядке выбираются. Таким образом формируется огромное количество. Можете сами посчитать, просто возведите количество заданий в варианте, например, в профильной математике 19 в 20 степень, и число будет поистине огромным. Надеяться на то, что будут ответы на определенный вариант, наверное, не надо, если только вам сразу не поднесут определенный ответ. Соответственно, кимы абсолютно все разные по вариантам, раздают их в случайном порядке, но с другой стороны, задания в этих кимах очень похожи, и можно найти решение одного задания и использовать его для всех остальных вариантов. Задания сами по себе отличаются от того, к чему я готовился. И в каком плане? Первая часть оказалась сложнее. Но сложнее не в плане решения, а сложнее в плане того, что решать просто приходилось дольше. Нужно было делать сколько-то лишних операций, которые делать, естественно, не сильно хотелось. Но приходилось. И в итоге выполнение первой части заняло у меня больше времени, чем обычно. Пара заданий были другого типа, не те, к которым я готовился. И они были те, которые были в предыдущие, так сказать, годы, те, которые, по крайней мере, мои учителя посчитали старым форматом и не готовили меня к ним. Так я, например, говорю про девятое задание, где вместо кодирования звуковой информации было кодирование растрового изображения. И самое интересное, в последних, как минимум, трех работах Статграда вот этого, так сказать, организации, выпускающей такие практически официальные фипишные пробники, не было задач на кодирование изображения. В общем, что я могу сказать, ожидать явно не надо того, что дается в Стадграде, а еще нужно уметь именно понимать и решать другие нестандартные задания. Таким образом, например, на одних статградах нельзя толком выучить полностью ЕГЭ, нужно решать еще какие-то другие сборники, возможно, предыдущие года. В общей сложности вторая часть легче статградовских, даже учитывая 27-е, оно все таки не такое сложное казалось, а первая часть сложнее, это все, что нужно учитывать. Во время экзаменов никто не будет считать, сколько раз вы ходите в туалет. Это то, о чем вам говорят учителя, но теоретически, вернее фактически, такой подсчет не ведется. Возможно, ведется чисто э, гипотетически, чисто просто, если ты слишком много выходишь, это будет заметно. Мне кажется, это просто ведется чисто в таком плане. На самом деле, естественно, никто не считает, сколько раз вам нужно справлять свою нужду. В общем и целом, э, стресса на экзамене никакого нет. На самом деле, лично для меня, сдавать экзамен гораздо приятнее, чем писать какие-то пробники или готовиться к нему э, в другом месте. Нету шума, все вокруг спокойно, все вокруг меня устраивает, все так красиво, чинно, ровно, благородно. Но нету детей орущих ни в школе, ни за окном, нету школьных звонков, все... Спокойненько, без каких-либо стрессов. По поводу камер. Камеры э, расположены спереди и сзади. Вообще, по-моему, по регламенту их должно быть всего две. И обычно они направлены от окна в вглубь класса. По крайней мере, так было на всех наших пробных экзаменах, кроме одного из, где у нас было три камеры, Здесь же на информатике они тоже были повернуты в вглубь класса, и людям, сидевшим на где-то середине, например, в третьем-четвертом э, партах ряда у окна, ряда «А», было очень комфортно. Сеть мне, например, было комфортно. Несмотря на то, что я не списывал, я не проносил с собой шпаргалки, э, мне было все равно комфортнее, просто зная, что камера не смотрит прямо мне в лицо. В общем и целом, хочу сказать, что экзамен оказался для меня не напряженным, гораздо менее напряженным, чем я его представлял, когда готовился к нему на протяжении года. И я не думаю, что другие экзамены будут исключением. Я не думаю, что будут исключением также и они по формату проведения я также надеюсь верю и, скорее всего, это будет так, что задания там будут нестандартные, статград, а что-то немножечко посложнее, поинтереснее, по-другому. Возможно, это окажется легче, возможно, труднее. Хотя, на самом деле, кому как. Кто-то, кто приноровился решать самые такие базовые варианты прошлых лет, явно найдет для себя трудности в решении ЕГЭ в этом году. А тот, кто, помимо этого, достаточно хорошо понимает хотя бы базовый смысл решения этих задач, не должен иметь никаких проблем с их решением. Надеюсь, что это видео, а вернее аудио, помогло вам успокоиться, прийти в себя и понять, что ЕГЭ это не так страшно. После этого ЕГЭ я буду выпускать больше видео, я клянусь, я обещаю, что после ЕГЭ будет больше видео, чем сейчас. На самом деле у меня были идеи для видео многих, но за окном погода, ужаса кошмар. В Москве срывает крыши и убивает людей. У нас не настолько все пагубно. Однако я бы все равно не выходил на улицу и не снимал видео. Облачно, света нет, так что. Такое себе. Но вы верьтесь, надеетесь и ждите. У меня на канале уже почти 500 подписчиков. Так что, если вы еще не подписались, то нажмите на эту кнопочку внизу под видео. Не забудьте поставить лайк. И не забудьте также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео, когда оно наконец-таки выйдет. С вами была Никита Карамов. Удачных экзаменов. И до скорых встреч.